Мне раздражает ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон. А? Не люблю ни профессионалов. Ну и не уйду, потому что уважаю других ваших коллег. А вы отсюда уйдёте. Все, взяла и ушла отсюда. На пресс-конференциях звездам надо приходить подготовленными. А не так, как вы. Вчера у подворотня, сегодня здесь, на втором ряду. До свидания. До свидания. Говорите сначала, да. Научитесь говорить сначала по-русски, да. До свидания. все. да, пизда. Итак, отгремела уже битва столетия, и жавородящая титька DC выдаена уже чуть более, чем полностью. Налюлячивали Бэтмен, Супермену или тот последнему, для сегодняшней истории все равно не суть как важно, ведь в редакцию на монтажный стол попали столь уникальные артефакты, что помогают определить непосредственно сам зачин конфликта. Благодаря данным реликвиям нам станет наконец понятно, кто затеял ссору и как вообще Брюс Вейн умудрился профукать столь уникальный шанс стать Тони Старком, спасти принцессу из башни и отвоевать железный трон. Вот три письма, что смогли добыть наши подставные тимуровцы у столь популярного нынче в кругах гламурной знати бледнолицого раба. Бешпривратника. Дворецкого правильно было бы сказать, но важен ведь не столь источник, сколь само содержание. А посему наше расследование считаю открытым. Первое письмо не имеет даты и подписано аноним. Скажи-ка, дядя, ведь не... А, бляха, не хотел палиться. Как, кстати, вообще светиться, но, впрочем, к черту конспирации геморрой строчит тебе племянник твой. Скажи-ка мне, любезный друг, как получилось это вдруг, что мне на разные места приходят странные счета? Я знаю, что фамилия у нас одна, но есть же также имена. Так вот, извольте объяснить, как получилось это быть? Откуда в ящике моем одним весенним светлым днем лежали поверх... Масок и оков, 4 пары латексных трусов. На данной строчке рукопись обрывается, но это только зачин ужасающей семейной драмы. Вот второе письмо, написанное, по-видимому, в ответ, но так никогда и не отосланное, зато явно не раскомканное и впоследствии снова бережно разглаживаемое. Даты нет. Подпись «Твой брю». Перечеркнуто. Исправлена на ваш покорный альфред. Несколько раз перечеркнуто. Неровно написано аноним. Привет, любимая родня! Как поживают папа с мамой? Уж не забыли ли они меня? Или по-прежнему считают хамом? Хотел бы я прощения попросить. Но вряд ли этому придется быть. А впрочем, можешь папе передать, что лет прошло уже с тех пор, как пять. Не двум суровым мужикам скрывать отвязный отдых на горе в Бигваме. Уж лучше полюнуть, вдарить по рукам и обо всем сознаться вашей маме. Пускай она прекрасный снайпер и минёр, пускай у ней вся грудь в заслуженных медалях, но твой отец же ж неплохой актер, а я пока в Готемских скроюсь далее. И, кстати, да, касательно гостинцев тех моих считает то вкладом светлый образ ниндзя. Ведь вдруг не сложится дискуссия у предков у твоих, а ты капец как мне напоминаешь папу. Последние пару строчек представляют из себя большое количество эфемизмов нелитературного характера и написаны в крайне вульгарной форме. Они не единожды зачеркнуты и сильно забрызганы слезами. И наконец третий артефакт. Имеет проставленные дату, время, а также твердо подписан аноним. Я им служу. Чего же более? Сначала был один кредит, теперь их двое. Во всем поместье неприкрытый срам, куда там красной комнате злосчастной? Они же водят сюда странных дам и пристают на улицах к людям несчастным. Милиция, чтобы хоть как-то их отвлечь, пускает к звездам затаенный луч надежды, но даже в этот светлый образ умудрился лечь позорный логотип БДСМской этих хипстеров одежды. Короче, мы бы всем городом хотели у вас об одолжении попросить. Вот если бы как-то мимо вылетели, то заглянули бы на недельку к нам пожить. Поверьте, крайняя то мера. Но если вдруг откажете вы нам, я позабуду про свои манеры. И в Марвел напишу стюкавым мужикам. В конце уверенной рукой проставлена твердая точка. Также к письму прилагается вскрытый конверт со штампом вручения. Адресат репортер Кларк Кент. На этом расследование считаю закрытым. Конечно же, такой финал, да и обзор в целом порождают больше вопросов, нежели выводов. Но на тонны и банальный обзор-то. Никто ничего не понял, зато Кирюша поржал. Всем хорошего настроения, бодрого духа, впереди у нас еще много нераскрытых тайм. Передохнем и снова в наш бескровный бой. Пока же главное, занимайтесь сексом, а не войной. get it so much easier